Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Хочу, конечно же, всех в первую очередь поблагодарить, кто поставил лайк к последнему моему видео. Это я обещал выложить иск, к которым, в котором будет мотивировка обжалования решения письменного о запрете выезда из Украины. То есть, те, тут те решения, которые выдают должны выдавать погранслужба, да, согласно части 1 статьи 14 закона о пограничном контроле. Вот, я это сделаю, в течение недели подготовлю, сниму видео, расскажу, как этим пользоваться и так далее. Но сегодня другая информация, вот, началось, последнее время, несколько дней по социальным сетям разошлась информация, вот, видите, Кировоградская областная прокуратура, 27.06 пишет такое: Первый пошел, постановлено обвинительный приговор за уклонение от военной службы. вот Конечно, при публичном обвинении Александрийской окружной прокуратуры постановлено. Ну, то есть суд принял обвинительный приговор относительно жителя города Александрии, который в военкомате открыто. Отказался от получения Мобилизационного распоряжения И повестки Вот Ну видимо уже либо, то, либо, либо повестка Либо мобилизационное распоряжение Тут видите Очень странно да. Ну, Не в этом суть Я дальше расскажу К чему я записываю это видео Вот Ну пишут тут коротко Что во время рассмотрения Обвинительного акта 32-летний подозреваемый мотивировал отказ от призыва тем, что он является членом церкви и поэтому не может воевать с оружием в руках. И пишут: у Ухелянта, уклониста, признано виновным по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначено ему наказание в виде трех лет лишения свободы на основании статьи 75, статьи 76 мужчину освободили от э, отбывания назначенного наказания, если он на протяжении испытательного срока в, в течение одного года не совершит нового уголовного правонарушения и будет э, выполнять покладенные на него обязанности. Вот. И тут они, видите, э, акцентируют внимание на то, что период вискового стану, ну, понимаете, вот, Прокуратура пишет, что период військового стану, ну, ребята, стан военный, военного стану, на первый на Кировогранчине вырок за ухваление от військового службы. То есть, это вот за все это время, э, с начала мобилизации, ну, с 24 февраля по э, вот, 27.06, да, как они отчитались, это, типа, первый э, приговор. По такой, по такой статье. Что еще хотелось добавить. Ранее в своем телеграм-канале, я ссылку на него всегда даю, она у меня есть в описании, вы подписывайтесь. Там я ранее давал аналитическую сводку, что за два месяца, ну вот с 24 февраля по 24 апреля, было, ну то есть, заведено уголовных производств, начато уголовных производств по 336 статье за уклонение от, мобили... от призыва во время мобилизации 397 уголовных производств. То есть это сделали такую подборку, это согласно этого реестра, ну, там то есть может быть другая информация знаете, то есть из открытых источников эта информация взялась и если сравнивать эту цифру с периодом, например, когда мобилизация была в 2014 году и вообще за все вот это время, то в среднем это 180 производств в, в месяц. Это не больше. То есть это средняя, как сказать, за весь период, когда есть мобилизация, когда такая, такие производства назнач... ну, открывались. То есть нет такого, что вау, всплеск, Таких производств. Нет, это стандартная цифра, средняя. Ну вот видите, в Кирограде уже до, добрались до э, обвинительного приговора. Я нашел этот приговор, потому что статья эта постится по соцсетям без ссылки на приговор. Я нашел этот приговор, вот номер дела 398-15-15-51-22. Э, Уголовное дело. Э, ну вот... 21 числа э, этого месяца июня, да, было был этот э, приговор э, провозглашен оглашен суд, судом, вот, судья Демченко э, при секретаре Мищенко. Вот, разряд раз, рассмотрели это уголовное производство. И что у него? С, э, Детей не, нет э, у этого мужчины, полное среднее э, образование, официально работает, зарегистрирован, ну, в общем, все, как обычный гражданин, скажем так, вот. ранее не судимый и так далее, и тому подобное. И он 29-го, э, получается... Апреля 2022 года в 9.00 прибыл в Александрийский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по адресу улицы Шевченко, 85 в городе Александрия, Кировгородская область, для прохождения медицинского осмотра и уточнения своих учетных данных. Вот был, то есть, смотрите, 29 апреля он якобы отказался, от чего непонятно, но вроде медосмотр он прошел. Судят по этому, по этому э, приговору. И получается с 29 апреля и аж 21 июня уже был приговор. То есть, довольно-таки быстро. Ну, там, в принципе, ничего сложного. Сейчас я и приговор такой коротенький. В общем, его работники центра уведомили о призыве на военную службу во время мобилизации а также последствия, если будет отказываться. И вот он, достоверно зная, что идет мобилизация, зная, что он признан пригодным к военной службе в присутствии работников Александрийского районного территориального центра, вот, открыто отказался от мобилизационного распоряжения и повестки на отправку в войска для прохождения военной службы во время общей мобилизации в команду номер а один, ну, в общем, военная специальность, тут и команда написана. Своими действиями совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины. А именно, уклонился от призыва по мобилизации в особенный период. Признал свою вину и сказал, что, пояснил, что является христианином, членом церкви Божьей. У Корпании, что-то такая Церковь э, Источник жизни Называется, ну на русском Источник жизни, джерело житя. Вот. и поэтому он не хочет воевать С э, оружием в руках, ну в общем То, что тут я вам э, ранее Зачитывал, да, то есть вот он весь Этот приговор, можете его почитать э, <coughs> Какие были Доказательства? Копия журнала Вручением мобилизационных распоряжений Военнообязанных, назначенным В э, команде Александрийского территориального центра, акт об отказе от получения мобилизационного распоряжения, мобилизационного распоряжения, повестка, картка, карточка обследования и медицинского осмотра, которые были приобщены к материалам этого уголовного дела. Вот и все. То есть он свою вину признал, ему назначили испытательный срок, теперь у человека будет судимость и все такие последствия. Почему я записываю это видео? Мне в чат написал человек с вопросом: а можно ли э, у нас есть, а если у нас закон, который освобождает э, по соображениям совести, да, по религиозным э, убеждениям от э, военной службы? Я ему написал: нет. И пришел другой человек, умный, образованный, молодец, хорошо, что он знает. Международное законодательство, международные договора, которые ратифицированы, на которые дали согласие Верховная Рада, согласно Конституции статьи 9, являются действующими и да, действительно, они могут применяться. То есть в этой части, ну я вам сказал, что нет такого законодательства и так далее, ну сказал, что не может человек отказаться по соображению собственности от снесения службы, вот. И получается, что я был якобы неправ. Ну вот, видите, мы видим приговор. Хотя, с другой стороны, мы можем открыть Конституцию, статью 35. И тут написано, я снимал уже видео, говорил о том, что альтернативная служба во время мобилизации военного положения не применяется, не касается этого. То есть нет у нас закона этого. Возможно, если бы там церковь или вот эти общины, да, ну, хотели бы, чтобы их члены несли альтернативную службу или там не связанную с, не, с ну, там, не брали в оружие в руки, там, например, в обеспечении, в тылу и тогда где-то служили, да, там, какую-то выполняли службу, не связанную с именно с направлением оружия в противника стрелять, там, ну, то есть, вот, как-то так, объединились бы, обратились бы, написали бы обращение, и тогда может быть бы, тогда бы приняли э, какие-то изменения. Но я насколько вот знаю, да, когда у нас какие-то праздники религиозные, Пасха, там Троица и так далее, то поголовно все депутаты, ну там за исключением есть единицы, конечно, но большинство депутаты, чиновники, там, кабинет министров и так далее, все такие верующие, все такие христиане, все такие святые, и идут и в церковь, и оттуда видео. То есть, ну, тогда, ребята, ну, примите закон, который, ну, мог бы э, заменять военную службу какой-то альтернативной службой, или, я же говорю, не связанной с тем, чтобы человек воевал обязательно с... Есть же военные специальности, которые, ну, инженерные войска какие-то там, разминировал, научите его сапером быть, ну, то есть, ремонтные там работы, то есть, полно военных специальностей, которые не связаны с тем, что он там ни снайпер, ни артиллерист, ну, не стреляет, не убивает людей. Да, пожалуйста, пусть вот так, такие военные специальности им присваивают, их обучают и люди служат, да, ну, то есть, без проблем. Международное законодательство, о чем, что у нас говорит? То есть, если мы возьмем статью 35, тут есть часть 1, 2, 3, 4, 4 часть. Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством, мы говорим, что военная обязанность это вот перед государством, да, или отказаться от выполнения закона по мотивам религиозных убеждений. Религиозных убеждений. В случае, если выполнение военной обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, Выполнение этого, этой обязанности может быть заменено альтернативной невоенной службой. Вот, на вот эту вот, на эту строку, этой части четвертой, нужно опираться и предлагать законопроекты. Вот есть депутаты, да, я же говорю, есть церкви, есть вот прихожие. Объединитесь, составьте документ, наймите специалиста, юриста, который составит законопроект. Найдите депутата, подайте, пусть он несет сейчас. Много всяких популических законопроектов в плане, там, разрешить морякам, а всем остальным запретить. Нет, просто конкретно о том, чтобы, да, пускай эти люди подлежат мобилизации, пусть их призывают, но военная специальность, которая не связана там с... Э, ну, например, вот, с, с, с, чтобы не был он там... На, как, вот военный спид, то есть это надо, я жарю. Продумать как-то вот посидеть, над этим позаниматься. Но опять же, я жарю для этого нужно собрать группу людей, специалистов, юристов, которые проработают и правильно выпишут. ну, смогут выписать. Простыми словами я вот сейчас сформулировал, ну, чтобы не связано это было там с оружием, выписать перечень, просто взять перечень этих военных специальностей, которые, понятно, что военный специалист там расскажет ага, ну, вот сапер, к примеру. ну, и опять же, сапер, который где-то близко к военному столкновению, да, он, конечно, будет там с пистолетом, он может быть на него быть нападение, естественно, он тогда уже, не знаю, или сохранить жизнь, или соображение совести, будет защищаться, и может выстрелить и убить, да, другого человека, подобного себе. Поэтому, ну, тут такой момент, то есть обговорить это, все решить как-то, Международное законодательство, вот есть у нас общая декларация прав человека и тут вот статья 18 написана опять же, каждый человек имеет право на свободу с, э, мысли, совести и религии. Это право включает в свободу изменять свою религию э, и убеждения, и свободу, с, ну то есть все о чем мы говорим. И тут еще есть международный э, пакт о гражданских, э, как там точно, гражданских и политических правах. Вот. И тоже статья 18, э -э, это, ну, вот можете почитать, э -э, опять же, про, про религию, э -э, государство, которое берет участие в этом пакте, обязуется уважать свободу родителей, у их, э -э, это про родителей, ладно, никто не должен, при вот, вторая часть, никто не должен э -э, ощущать принуждение, которое при при э -э, ну, унижает его, свободу иметь и принимать религию или убеждение на свой выбор, то есть это вот в этом случае, как раз об этом речь и идет, вот, что получается под принуждением, его еще и уголовным делом принуждают к тому, чтобы он шел и служил поэтому ну есть там, да, вот это заповеди не убей, вот и все, то есть хотя там по-разному кто-то говорит, вот это исключение военное положение, война Бог разрешает, там не разрешает. Но ну, я вот эти вот все темы я не буду трактовать. Это чисто религиозная тема. У каждого свои убеждения. Но если они есть у людей, то государство их должно уважать. И даже, даже, даже э, есть, э, опять же, этот молодой человек, который со мной э, спорил. Я ему говорю: вы приведите, конечно, нормы. И я ну, признаю, что я не прав. Ну вот вы сами рассудите. Прав я тут или нет. Есть ли у нас такое право? Я считаю, что согласно Конституции просто должен быть закон. И Верховная Рада должна этот закон принять. И тогда это будет работать. На данный момент все вот таким вот образом, что люди верующие, они ссылаются, они говорят, что я не могу, но получают что в итоге? Получают приговор обвинительный. И вот есть Организация Объединенных Наций, обращение Александра Гумирова, ну оно публичное, то есть вы там можете участвовать, и я вас призываю к этому, я записывал перед этим видео об этом, я добавлю еще раз ссылку на это видео, чтобы обратиться к этому Верховному Комиссару ООН по правам человека, чтобы он, видите, тут каждые 4 года, если я не ошибаюсь, есть доклад, вот, этого... А, ежегодный доклад Верховного комиссара. То есть он каждый год э, выступает по правам человека. И вот было одно из выступлений в 17 году об отказе от военной службы по соображениям совести. Тут он приводит, ну, очень полезно будет почитать, здесь он приводит и как раз вот этим вот повесткам на улице дает оценку свою. И дает оценку многим вещам, о которых, ну, я не буду сильно затягивать ваше время, я попробую как-то эту ссылку прикрепить к видео к этому, чтобы вы тоже почитали. Или дам координаты, допустим, кому надо он может зайти. Вот, выборочный отказ отнесения службы по соображениям совести. Здесь раскрыт вопрос. Здесь раскрыт вопрос о праве даже военнослужащего. Сейчас прокручу. Так, вот даже есть Право военнослужащего, вооруженных сил, включая призывников добровольцев, заявлять уже об отказе от военной службы по соображению совести, уже даже во время их прохождения этой службы. Понимаете? То есть этот момент раскрыт. Вот. Потом э, запрещение неоднократного привлечения к суду и наказания лиц, отказывающих от военной службы по соображениям совести. То есть это как раз э, об этих вот ситуациях уже был доклад. И вот... Сейчас еще одно обращение, то, что я говорю, Александра Гумирова о том, что не дают выезжать, а тем образом формируется принуждение, да, ну то есть для чего не дают выезжать? Чтобы каждого э, привлечь, ну то есть годен-неводен, и там уже дальше идет с ним работа, вот. Э, поэтому нужно подписать это обращение, чтобы Верховный Комиссар знал об этом, чтобы верховный комиссар в своем ежегодном докладе обратил внимание на это что у нас в украине такая ситуация с начала военного положения что не выпускают что есть даже приговоры да вот я бы ну что принципе каждый каждый человек защищается ну, понятное дело что наверное у него был адвокат у этого человека но и, в принципе, реальный срок получить и пойти отсидеть этот срок, отбыть в местах лишения свободы, ну, я думаю, что это такая тактика была, признать вину и так далее, и тому подобное, чтобы быть на испытальном сроке. Не знаю, будет ли апелляция. Но, ну, вот видите, то есть для того, чтобы доказать свое, свое право на свободу совести, вероисповедания и так далее, ну, без претерпевания каких-то э, со стороны государства ущемлений, прав, ну, наказания, да, по сути, не получится. То есть, ни, ничего, знаете как, лежа на диване там, вот, есть там это, э, ну, вот, прислал мне этот молодой человек эти документы, да, и, э, и да, это имеет место быть. Хорошие, вот, давайте, вот, выводы почитаем, э, Выводы и рекомендации. Вот что пишет этот э, комиссар. Верховный комиссар ООН по правам человека. Ну, это высшее правозащитника в мире? Ну, наверное, нет. То есть это самая высокая инстанция, куда можно бы обратиться и сказать, вот мои права нарушены. И вот он что он пишет по этому поводу. Он пишет выводы и рекомендации. В рамках международного права, Право на отказ от военной службы по соображениям совести является неотъемлемой частью права на свободу мысли, совести, религии и убеждений. Настоящий доклад свидетельствует о том, что после того, как в 2013 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека представил Совету по правам человека предыдущий аналитический доклад на международном, региональном и национальном уровнях, были достигнуты важные правовые изменения с точки зрения признания акта «Отказа от военной службы по соображениям совести» некоторые государства приняли законы и нормативные акты, которые позволили освободить заключенных, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, и сравнить, сравнять продолжительность военной и альтернативной службы. Кроме того, некоторыми национальными законами прямо предусматривается возможность отказа от военной службы по соображениям совести во время прохождения службы и после ее завершения. Также были признаны права лиц, отказывающихся от военной, Службы по соображениям совести в период проведения в стране мобилизации в связи с возникновением вооруженного конфликта. В то же время сохраняются проблемы, поскольку некоторые государства по-прежнему не признают или не полностью осуществляют на практике право на отказ от военной службы по соображениям совести, вызывают обеспокоенность в случае наказания и неоднократного привлечения к суду лиц, отказывающихся отнесения военной службы по соображениям совести, в случае непризнания за ними такого права, а также их стигматизация как лиц, привлекающих к уголовной ответственности и публичное раскрытие их персональной информации. Кроме того, сохраняется неоправданные ограничения на свободу выражения мнения для тех, кто поддерживает лиц, отказывающих от военных служб по соображениям совести, или тех, кто поддерживает право на отказ от военных службы по соображениям совести. Наряду с этим... В некоторых государствах, которые признали право на отказ от военной службы по соображениям совести, возможности для прохождения альтернативной службы не являются доступными для всех отказывающихся от военной службы по соображениям совести. При этом такая служба имеет характер наказания или дискриминации, либо большую продолжительность по сравнению с военной службой. Все лица, затрагиваемые военной службой, должны иметь доступ к информации о праве на отказ от военной службы по соображениям совести и возможности приобретения соответствующего статуса. Те, кто поддерживает отказывающиеся от военной службы по соображениям совести или поддерживает право на отказ от военной службы по соображениям совести, могут в полной мере осуществить свое право на свободу выражения мнений. а Государством следует обеспечить, чтобы право на отказ применялось как пацифистам, так и отдельным лицам, отказывающимся от военной службы, которые считают, что применение силы является оправданным в некоторых обстоятельствах и неоправданным в других. У призывников и добровольцев должна иметься возможность для отказа от начала от начала военной службы и на любом этапе ее прохождения, а также после завершения военной службы. Возможности, ну и так далее. То есть, вот эти все выводы вы можете прочитать. Я же говорю еще раз, надо просто взять и написать. Естественно, это работа. То есть, составление законопроекта, это работа. Это юридическая работа. И просто так, вот знаете как, на общественных началах я могу, допустим, но... Скорее всего, это будет по сроку не быстро. А здесь надо быстро собраться, группа юристов, составить законопроект. Если есть какие-то представители каких-то церквей, то есть, ну обратите на это внимание, можно, да я готов включиться там в эту рабочую группу и поработать над таким законопроектом. Ну, обратиться потом с готовым законопроектом, дать его депутату и. Да пожалуйста, видите, тут все расписано, просто с учетом этих рекомендаций и выводов, написать законопроект для тех, кто по соображениям совести не хочет брать в руки оружие. Ну я на этом заканчиваю повествование, считаю, что без закона, увы, будет, будут только такие обвинительные приговоры. Нужен закон, нужно давление, нужно может быть еще петиции, нужно еще обращать внимание на этих людей. И только так. Ну, видите, я тоже, получается, тех, кто я... Я, допустим, я оправдываю тех людей, которые не хотят брать в руки оружие по своим каким-то убеждениям, по соображениям совести и так далее. Ну, то есть, есть у них причины, есть у них мысли. Я таких людей бы защищал. И э, я вот знаю, что э, могу тоже поймать эту повестку, тоже пойти на службу и закончится вся моя вот эта правозащитная деятельность вот таким вот щелчком, аж бегом. Поэтому, да, вот то, о чем здесь говорится в этих выводах и рекомендациях. Ну, как-то так. Делитесь этим видео. Ну, я думаю, что полезно знать, я же говорю, тем людям, таких людей много, вот в церкви их всяких много. Кроме там вот, допустим, есть УПЦ, да, там Украинская Православная Церковь, много, вот я назвал пример, мужчина является членом там церкви, источник жизни, вот. то есть у них там свои какие-то уставы, свои какие-то определения, да, там, почему нет, почему нет, в общем Пишите вообще, что вы думаете по этому поводу. Должны ли такие люди служить? Или это как, знаете, отмазка, может быть, будет использоваться для того, чтобы э, уклониться? А почему? Ну, если человек ищет способ для того, чтобы не идти на службу, наверное, есть у него какие-то убеждения, да? Тут же э, речь идет о совести, не только религиозные. Совести, мысли и так далее, да? Ну, то есть, тут... Широкое понятие, не обязательно религия ему запрещает. Ну, понятие совести, да, то есть этот человек сам для себя так решил. Как-то так, ну хейтеры, в принципе, ваш час, давайте, каменцы, давайте. М -м -м, в мою сторону тоже.